Здравствуйте, меня зовут Миша Сокольцов. Я живу в Пензе. И, конечно, я мечтаю поехать на Кубок Мира по Рэйби-Ванту. Вы спрашиваете, почему именно я? Во-первых, я отличный учусь. в моей любимой гимназии сам. Во-вторых, я сам пришел в Рэйби. В моей душе уже горит огонь Рэйби. он разгорится еще больше, размер Олимпийского огня. У меня уже было много турниров. Побег и поражение. Самая дорогая. Это медаль кубка банка Зенит в Москве. И в-третьих, я быстр, сильный, мужественный, смелый, ум, слюстремленный. Я душа любой компании. я играю с Но Вы скажете, что таких мальчишек, как я, а может быть и лучше меня, хоть пруд прозвучит. Почему же вы все-таки должны взять именно меня? Я хочу побывать над викингами и миллениум, где все будет пропито духом Рэй, духом борьбы, соперничества, дружбы, страсти, выдох, преодоления и бесконечной радости победы. Почувствовать живую энергетику многотысячного стадиона и ощутить себя причастным к самому значимому, События мирового регби, передать мяч в руки рефери, открываем матч. Поехать в Англию на Кубок Мира – это не просто огромная удача и счастье, это еще и огромная ответственность, ведь я россиянин. Все великие реки вытекают из маленького родничка, и через несколько лет моя команда, мои друзья будут стоять на огромном стадионе, петь гимн России и держать в руках заветного билла.